Совершите путешествие во времени вместе с Большим театром Беларуси. Насладитесь шедеврами мировой оперы, хореографии и классической музыки в декорациях старинного несвежа с 14 по 16 июня вечера Большого театра в замке Родивилов. Генеральный партнер проекта ⁇ компания МТС.